не может у мужчины что-то работает либо логика либо эмоции и вот э, женщина помогает ему это переключать то есть это такая составляющая как команда да в, одно, в одной команде каждый выполняет свою задачу и мужчина когда он может сфокусироваться на какой-то одной задаче ему легче принять самое правильное решение чем женщине с ее э, вот этой э, частью природы которая одновременно правая и левое полушария работают и это очень важная составляющая. Нужно понимать, что это роль женщины, которую нужно использовать по необходимости.